Полс не бросает, если ты баба. Мало да. ли кто нас смотрит. Мало ли. Вдруг одна из двух тысяч, которые Подписчица. Да. Который на момент выхода этого ролика. Ты сейчас грустишь, бухаешь. Не переживай. Все новости. Да, мы справимся без тебя. Без тебя! Без тебя! Нам будет еще хуже, только завтра. На момент съемок уже. Завтра мы даже не вспомним. прощались к тебе, дорогой мой подписчик. Звучит как э, новое видео для моего э, канала. Ну, то, которое первое всплывает. Закрытого, платного. Для вас, мои дорогие друзья. Вот там вот карта.